Влад Маленко, фонарь. Давай в начале каждого января Встречаться будем у этого фонаря. Свет от него подробен, спокойна тень. Каждый год вспоминается, будто день. Словно монетки, брошенные на дно, Мы и коснуться друг друга не сможем, Но плавно качнемся, сравнивая с луной. Свет фонаря то жаркий, то ледяной. Все, что не прожито, с нами прибудет пребудет здесь. Испепеляя гордость, вину и спесь, нам оставляя нежность, тепло, уют, если фонарь мальчишки не разобьет.